Всем привет-привет! Рада вас снова видеть на своем канале. Так, сегодня мы с вами будем делать такой очень интересный философский расклад. Обычно такие расклады я делала для спонсоров второго уровня, теперь я, у меня нету спонсорства второго уровня. А почему? Потому что не было такого большого спроса, да, не все готовы, не всем людям... Нужны такие расклады, поэтому спонсорство второго уровня я прекратила, у меня есть только первое, вы можете подписываться, тем самым поможете моему каналу, ну, если есть такое желание. Итак, расклад, так, благогой, не разгорелась, не разгорелась, разгорелась. Расклад, который сегодня мы будем делать, называется «Кто такие высшие силы?». «Кто такие высшие силы?» мы будем с вами разбирать, Эту тему мне, поправлю микрофончик, эту тему мне предложила девушка под ником Beautiful Life. Не знаю, как зовут, за что я ей благодарна. И вот сегодня мы будем с вами рассматривать тему высших сил. Безусловно, вначале сделаю такое небольшое вступление, как, как обычно я люблю, Искала в интернете, мне просто было очень любопытно, что говорят в интернете на тему высших сил. В принципе, никто конкретно сказать не может, да? это новое, так скажем, веяние, new age времени и, как правило, обозначивают сверхъестественные силы, да, которые считаются, что каким-то образом мы с ними взаимодействуем. И когда я искала информацию, в принципе, если честно, ничего такого путного для себя не нашла. То есть мне хотелось посмотреть, может быть, есть что-то, что я не знаю. И нашла одну статью, и там, значит, был фрагмент, если я не ошибаюсь, из да, отрывок из «12 стульев», отрывок звучит следующим образом. Ну что, дядя, невесты в вашем городе есть? Кому и кобыла невеста? Больше вопросов не имею. Ну, то есть это примерно э, очень хорошо подходит э, к нашей сегодняшней теме, да. То есть э, для каждого высшие силы это свое понятие, да, каждый вкладывает э, какие-то свои смыслы. В принципе, как и во всем. И. Сегодня вопросы, которые я создавала на эту тему, они, ну, во-первых, это будет один вариант, да, ясное дело, потому что выбора нету, вот, потому что мы не будем смотреть взаимодействие с вами лично высших сил, а просто хотим немножечко разобраться, что такое высшие силы. В принципе, высшими силами, да, мы всегда называем то, что есть выше нашего уровня, то есть выше наших способностей для кого-то высшие силы, причем, знаете, человеку это свойственно, очеловечивать, да, так можно сказать, любую энергию. То есть даже того самого Бога издревле, когда поклонялись да, и Богам в том числе, то есть в тот период, когда еще не было единого Бога, вот всегда обращались как к нечто такому человечному, да? то есть сегодня есть настроение у Бога, либо Бог нас любит, либо Бог нас защищает и так далее, и так далее. На самом деле, если мы возьмем за общую единицу высших сил это энергия, то безусловно у энергии нет эмоций. Эмоции присущи, чувства присущи людям. И даже когда говорят о том, что любовь это божественная энергия опять же таки не подразумевает любовь к чему-то такому конкретному да? а это состояние, которое знаете, вообще все, что связано с как бы так сказать, с метафизикой да? с, условно говоря, потусторонним миром очень сложно объяснить человеческим языком потому что принципы работы они не основаны на человеческих принципах, то есть не основаны на принципах взаимоотношений. Здесь, скорее всего, больше в лучшем, в лучшем случае будет использована физика, да, то есть некие такие законы взаимодействия. Вот. Но все же, давайте сегодня мы с вами посмотрим. И первый вопрос у нас был, что или кого мы называем высшими силами? Потому что, как правило, обращение к высшим силам, опять же, есть разделение. Для кого-то высшими силами являются сущности с астрального плана. Да, астральный план, такая достаточно большая прослойка пирога, она тоже делится на три уровня, на ниши на средние и на высший. К низшим ну, относятся низкие низковибрационные сущности, да, у которых не у всех есть разумность, но при этом их сознание, но при этом их уровень осознанности у некоторых может быть выше нашего, у некоторых ниже по сравнению с нами. Также на тонком плане присутствуют учителя, которые... Проживали когда-то ранее э, и имели человеческое воплощение. Сейчас это развоплощенные, да, как их называют учителя, у которых э, достаточно высокий уровень. Э, осознанности, скорее всего, сознания, неосознанности, разумности сознания по отношению к нам. У них нет необходимости э, входить в, в перевоплощение, да, то есть проживать земную жизнь в теле, но при этом они существуют, у них будут свои какие-то задачи и так далее, и так далее. То есть мир он настолько э, разнообразен, и э, эти силы, либо э, существа, их очень много, и их всех называют высшими. Да? Для кого-то высшие силы могут быть инопланетные цивилизации, которые продвинулись в своей эволюции, у них больше возможностей, да? больше способностей, так скажем, и их тоже можно называть высшими силами. Поэтому сам по себе, на мой взгляд, как э, вопрос э, высших сил, он не совсем, возможно, корректен, да, то есть э, хорошо было бы, чтобы мы как-то классифицировали, когда обращаемся к высшим силам, потому что, ну, в любом случае, как и во всех понятиях, каждый человек вкладывает э, свои какие-то смыслы. Ну, давайте попробуем разберемся, э, я не уверена, если честно, что мне это удастся, но... Что карты покажут, то я вам и скажу. Опять же, таки хочу уточнить такой момент, который говорила в последней беседке. Кто не смотрел, переходите в плейлисты и нажимайте на плейлист беседку. И в последней беседке я говорила как раз -таки про уровень сознания каждого таролога. То есть в зависимости от того, от степени осознанности каждого таролога, да, от от того, насколько его сознание расширенное, насколько оно может воспринимать и интерпретировать информацию, потому что одно дело, когда ты воспринимаешь, а другое дело, когда ты еще интерпретируешь, потому что информация, она... Ко мне лично субъективно говорю она ко мне не приходит в контексте там я не знаю каких-то картинок звуков и так далее информация она как бесформенная она приходит в контексте яснознания то есть я не могу объяснить как я это поняла либо как я ну, с чего я так решила что вот эту информацию надо передавать такими словами это даже не ощущение, не состояние, это очень сложно описать, но есть такое чувство, что я четко знаю, что вот это знание. Поэтому м -м, сложно объяснять неземные э, такие понятия простым земным языком и, э, как говорится... В зависимости от моего уровня, да, насколько я способна буду донести эту информацию, я, я попробую, я попробую. Мне самой хочется рискнуть. вот. Ну, давайте смотреть. У нас будет пять вопросов. Первый вопрос, что или кого мы называем высшими силами? Посмотрим, что нам покажут. Да? Не что есть, а кого мы называем. Ну, смотрите, высшими силами мы называем не, некие такие системы. Как я уже говорила в вступлении, да, систем очень э, много. Есть разнообразие разных систем. Э, тоже, например, как я говорила ранее, цивилизации тоже можно назвать системой. Да, системы учи учителей, системы наставников, э, системы системы неких таких энергий. То есть э, все, в принципе, является... Ну, как, как проще еще назвать слово «система»? Можно заменить словом «эгрегора». А, как еще заменить? Не знаю. Ну, давайте попробую расшифровать, кого еще мы называем. Некие системы. Да? Некие системы, которые... Вот здесь выпадает аркан Солнца, а мне идет э, почему-то энергия Аполлона, да, э, которого в некоторой степени э, сравнивали с Богом Ра, с Богом Солнца. То есть, э, опять же, это свет, это энергия э, света, это энергии сознания. энергии сознания то есть высшие силы это некие такие а, разумные системы сознания являются ли они светлыми либо темными опять же таки а, какой вопрос такой ответ смотрите а... Эти системы, они могут быть и темными, и светлыми в контексте того, как мы их обозначаем, да? потому что здесь речь идет о э, солнце, о некой такой энергии. Энергия сама по себе, а, она нейтральная, она не может быть заряжена ни позитивно, не может быть заряжена негативно. Она обретает заряд, вот эту вот полярность, только в нашем понимании. То, что я говорила в самом начале, то есть человеческое восприятие э устроено таким образом, что мы мир воспринимаем через некую такую дуальность. Здесь же речь идет о едином сознании, то есть в котором это те энергии, в котором нет исключительно светлых каких-то сил, либо темных. То есть они не, не делятся на плюс или минус, а скорее всего у каждой этой системы есть просто своя задача у, у каждой э, группы сил, да, почему, потому что я вот вижу как-то группу сил, я не вижу какую-то одну, какую-то конкретную силу, поэтому я сказала «система эгрегор. У них просто есть э, свои какие-то задачи, и в зависимости от того, какие задачи есть у этих сил, Люди их воспринимают, да, то есть здесь человеческое восприятие. Оно может быть э, темное, да, то есть э, в контексте проявления нашего эго, то есть земного восприятия. Либо энергии, которые помогают э, двигаться дальше, которые помогают расширять сознание и эволюционировать. То есть есть энергии, опять же таки сказать, разрушающие Ладно, пусть будет разрушающий, а, темный, если с человеческой точки зрения. И а, есть энергии, а, которые помогают а, в эволюции самого человека. Кого еще мы можем назвать высшими силами? Ну, в принципе, здесь одним словом. Это силы, а, выше кого, кого мы можем назвать, да? А, это силы а, баланса это силы равновесия. Мне здесь хочется сказать вот, законы и принципы. То есть это не столько силы, как нечто бесформенное, сколько здесь идет по двойке пендаклей, это а с сила равновесия, я бы так сказала. То есть высшие силы это, а – это система, равновесия и порядка упорядоченность опять же таки это мы можем сказать даже и про это скорее всего относится ко всем уровням астрального плана то есть это не только высших до да, светлых либо вышестоящих по уровню сил но это касается и всей э, прослойки астрального плана тонкого плана либо внеземных каких-то э, цивилизаций либо здесь есть силы которые э, мне пока не знакомы но задача э, как общая функция хотя мы посмотрим есть такой отдельный вопрос на данный момент э, Высшими силами мы называем те силы, опять же, с человеческой точки зрения, потому что вопрос стоял, кого или что мы, мы люди, называем высшими силами. Вот в нашем понимании это те силы, которые выравнивают, да, то есть отвечают, скорее всего, за выравнивание и за баланс существования. Поэтому здесь сразу можно сказать, то, что я сказала, да, человеческое такое восприятие, что если, ну вот то, что иногда называется кармой, да, причинно-следственная связь, то есть если последствия наших действий нас удовлетворяют и соответствуют нашим ожиданиям, то мы эти силы, эту помощь называем счастьем и как-то обозначиваем позитивной какой-то такой энергии. Если наши ожидания и последствия не соответствуют э, реальности, не оправдываются, то тут мы можем э, сказать, что это силы какого-то негативного порядка. Потому что они вызывают внутри нас э, дисгармонию, некий внутренний какой-то дисбаланс, и нам это не нравится. ладно хорошо значит мы поняли это силы баланс, равновесие и некая такая система структура хорошо а какие силы на самом деле существуют туз мечей на самом деле существует чистая энергия энергия сознания достаточно такая разумная разумная является ли она живой или не живой Опять, видите, двойка выпадает. Если мы говорим в контексте эволюции и развития, то есть то, что а, нами движет, то мы можем сказать, что это, это энергия живая. Но на самом деле это... Саморегулирующая система. Какие-то автономные энергии существуют. Безусловно, бесформенные. Есть и оформленные, а есть и бесформенные. То есть оформленные – это не обязательно в форме человека. Это может быть какое-то иное проявление сознания. А, а есть и вообще бесформенное. Это может быть выражено в контексте света в нашем понимании, либо в контексте вибрации. На этом я остановлю здесь этот ответ по, по, на тему, какие силы существуют, потому что я не могу интерпретировать ту информацию, которая приходит. Плюс ко всему мне здесь говорят, что это достаточно, потому что у меня нет, как так сказать, достаточного такого уровня сознания, чтобы облачить в слова ту информацию, какую я на данный момент воспринимаю. Она какая-то такая достаточно сложная даже для меня. Потому что я вижу... Я вижу скорости, я вижу эм, цифры движения. Я не могу это интерпретировать, что это за силы. Я вижу скорость, я не знаю, с чем это связано. Поэтому вот, вот так вот, какие силы есть. Но можно сказать, эта энергия в чистом ее проявлении сознания и саморегулирующая, саморегулирующая, то есть она существует за счет как-то, знаете, своего проживания и обновления. Я не могу как-то иначе сказать, какие еще силы существуют. Ну, если бы я говорила приземленным языком, да, я бы сказала силы э, любви, да, э, сила как таковая сама по себе, направленная на развитие, на самоосознание, на э, самопонимание. То есть сила, которая развивается через то, что она сама себя узнает, то есть она с одной стороны настолько совершенна, что уже не развивается, потому что она достигла своего совершенства, а с другой стороны она как-то расширяется, и существует и функционирует за то, что одновременно и совершенно, и одновременно эволюционирует. Вы понимаете, да, насколько сложно я говорю, настолько сложная информация. Но я надеюсь, что кому-то это будет понятно. Хорошо, более приземленные вопросы. Какое отношение эти силы имеют к людям? А вообще, какое отношение? Они заставляют людей двигаться, даже не заставляют, а способствуют, создавая всевозможные трудности, кризисы. Здесь эти силы, знаете, а скорее всего не заставляя, а ключевое слово будет мотивируя. Причем мотивация здесь идет через вдохновение, через бесконечное какое-то вот количество желаний, которые не дают человеку остановиться, не дают человеку получить, вот как-то знаете, в полной, в полной своей какой-то степени быть удовлетворенным вот прямо на все 100% во всех сферах жизни. То есть они способствуют дальнейшему движению и создают такие обстоятельства, когда человек всегда будет оставлять то, что он имеет, и вот это вот его желание, они э, будут... Э, это внутреннее какое-то состояние, когда человек понимает, что э, для своего развития какая-то программа здесь как будто бы, вот, хочется сказать, в ДНК вписана, что надо постоянно двигаться, что ты оставляешь что-то, Позади что-то важное, что-то ценное, то, чего ты добился. И ты постоянно движешься вперед. То есть здесь вот акцент какой-то, вы знаете, на бесконечное какое-то движение. И вот в процессе движения на нашем пути мы сталкиваемся с всевозможными трудностями, кризисами, преодолевая себя. То есть здесь как будто бы взаимодействие идет через то, чтобы... здесь даже не создают так, вот, вот, кризисные ситуации, то есть как будто бы высшие силы вообще не имеют к этому отношения, то есть они не создают, но они, по, они поддерживают вот эту вот искру да, внутри человека, огонек, двигаться дальше. Так, давайте еще посмотрим, какое отношение они имеют к людям. Ну вот, Пашкубков нам как раз и говорит о том, что у людей рождается некое такое вдохновение, идеи. Взаимодействие идет, знаете, как-то на уровне состояния души. Это, это внутри, это не какие-то мысли в голову приходят, а это именно я не знаю, как некий такой инсайт, да, человек славливает, либо воодушевление, либо какая-то такая внезапная мысль проскальзывает. То есть когда человек внутри себя настроен на какую-то волну, и вот эта вот волна, она притягивает что-то новое в его жизнь, Здесь у меня такое ощущение, что мне показывают, как образовывается желание в нашей жизни. То есть первично это какой-то импульс, исходящий изнутри человека, и этот импульс, он как будто бы, я не знаю, вот как ДНК распаковывается, то есть наступает какой-то определенный период и появляется импульс. И этот импульс неосознанный, он поступает как будто бы в наш мозг, и мы на определенных волнах начинаем притягивать мысли, которые соответствуют вот этому внутреннему импульсу, который мы называем желание. То есть появляется вот этот вот импульс, да, как желание, на это желание притягиваются нам аналогичные мысли извне, И мы начинаем об этом очень много думать. И когда мы начинаем думать, то есть наше поле, мы начинаем излучать волны, и наше поле начинает формировать реальность, в которой то, что люди называют, да, притягиваем к себе что-то аналогичное, что соответствует этим волнам. Так у нас как будто бы рождаются идеи. Либо вот этот вот инсайт, вдохновение, о котором я говорила. Еще какое отношение высшие силы имеют к людям? Ну, здесь показана как будто бы очень э, давняя связь очень давняя связь а связь она именно эмоционального какого-то порядка здесь не через голову однозначно не через голову потому что все-таки голова и интеллект это порождение человеческого воплощения это не от высших сил. То есть здесь, скорее всего, вот эти вот идут состояния. Состояния какие-то вот эмоционального порядка. Я не случайно сказала про вдохновение, про инсайт, про какое-то вот озарение, вспышка. Вот здесь об этом. И связь идет как будто бы давно. смотрите здесь идет э, две энергии да одна энергия это импульса туз жезлов о которой я говорила вот здесь а другая энергия это пожа мечей да когда вот именно через этот импульс э, человек у человека появляется желание что-то узнать собрать какую-то информацию У меня такое ощущение, что силы, которые нам здесь показывают, они имеют больше э, какое-то такое образовательную, что ли, э, программу, обучающую. А если силы, э, которые каким-то образом, я не знаю, ну, охраняют, что ли, людей, как, то есть как-то оберег, оберегают, охраняют, есть ли такие силы. Сама любовь. То есть сама любовь э, по себе, она, я поняла, она является э, не, неким таким оберегом для людей. Почему? Потому что любовь, да, вот помните, здесь в самом начале я говорила про солнце, про про свет, про солнце, именно про сознание. Вот здесь вот любовь не в контексте какому-то человеку, либо к миру, а именно а, любовь — это первичное состояние души. И когда человек входит в это состояние, то а, он начинает излучать достаточно высокие такие вибрации. И это само по себе является защитным механизмом. Почему? Потому что более низкие вибрации, во-первых, они не дотягиваются, а те, которые дотягиваются, они сгорают именно вот в этом свете чистого сознания. То есть сама по себе материя, в том числе и наше тело, да, это вот как раз-таки об этом все время идет речь, и в писаниях пишется о том, что когда человек доходит до уровня просветления, то есть когда его сознание настолько светлое, а, материя разрушается. И это одна из причин, а, когда я говорю, что просветленных, ну в моем понимании, просветленных людей на Земле а, не существует. Почему? Потому что а, м, в просветлении, в таком очень высоком уровне сознания, а, эта энергия она не может жить в материальном мире, она не может жить в теле, она его разрушает. Потому что есть диссонанс в вибрациях низкой материи, тела нашего, и энергии сознания. Разрушается, то есть материя сжигается в свете, и душа идет на перерождение. Она не может жить в материальном мире, Это потому что очень сильный диссонанс существования. И поэтому здесь речь идет о том, что а, любовь именно сама по себе, вот это вот состояние, нам сложно дойти до такого высокого уровня любви, но стремиться к этому, да, как к идеалу, находиться в состоянии блаженства, а, это само по себе является очень высокими вибрациями и является защитой, да, то есть вот энергии, энергии света. А если еще какие-то а, силы, то есть помимо обучающих, да, я здесь понимаю, что здесь идут какие-то учителя, наставники, помимо силы а, любви, которые оберегают. Если еще какие-то силы, которые имеют влияние на людей? Ну это вот астральный план, да, семерка кубков говорит о бессмысленной какой-то э, трате энергии, да, какие-то э, фантазии, э, мечты, то есть это рассеянное внимание, да, то есть силы, задача которых, вот как будто бы рассеивать э, внимание человека, да, и э, тем самым забирать, да, то есть мне идет семерка кубков, потому что это все-таки... Некая такая туманность, да, некая... Ну, почему-то идет как обман. То есть есть силы, которые захватывают, вот так скажу, нашим вниманием и, э, ну, забирают его. Еще какие силы имеют отношение к людям? Ох, двойка на двойку, да? А, двойка кубков. Но опять-таки силы, наполненные любовью, балансом. Смотрите, здесь разная любовь. Вот любовь у короля кубков и у двойки кубков абсолютно разная. Абсолютно. Короля кубка выше, чем у двойки кубков. Какая здесь, какая разница, не знаю, сейчас посмотрю, какая разница. Здесь, скорее всего, речь идет о том, силы, которые каким-то образом исцеляют человека. Да, какие-то целительные силы, которые помогают человеку исцелиться. Каким образом? Через то, что приводит его в баланс с самим собой. Это может быть силы э, более низкого порядка, не в плане негатива, а в плане э, нашего высшего Я. То есть это, скорее всего, э, наша собственная сила более высокого порядка, не земного проявления. Это наше высшее Я. Угу. То есть это тоже относится к э, высшим силам и как оно взаимодействует э, с нами. Ну по сути оно имеет непосредственно связь все э, наше земное воплощение, оно помогает нам двигаться в материальном плане угу. познавать э, познавать материальный план да и обогащать, обогащать э, свои какие-то, Знание, что ли, себя как ценность, накапливая а, опыт из воплощения в воплощение. И тем самым... Здесь так интересно, наше Высшее Я, как мне здесь показывают, да? А, а, ей нравится, почему не знаю, сказала ей, ему. А, высшему Я нравится... А, земной опыт, как, как общая такая картина, знаете, это вот как некая такая пьеса, да, сыгранная, то есть, окей, этот опыт, он прожит, он принят, то есть здесь есть какая-то вовлеченность и какой-то интерес вообще именно к земному проявлению, то есть, допустим, если бы душа воплотилась какой-то иной цивилизации, там, либо инопланетной, да, в том числе, это было, было другое. А здесь, вот как будто бы, знаете, какое-то такое любопытство, какое-то некая заинтересованность, включенность именно в проживание земного воплощения. А почему? А почему? Потому что это помогает а, душе в ее развитии. В контексте целостности какой-то. Здесь идет, вот я говорю, обновление, самообновляющаяся какая-то система. То есть такое чувство, что общий такой глобальный принцип да, сил высших, то, что я сказала в самом начале, что это система, которая саморегулирующая, самовосстанавливающаяся, самопознающая себя. И наше а, Высшее Я — это как некое такое, некая такая миниатюра именно вот этой вот а, более глобальной, масштабной системы самопознания. Оно как будто бы а, вот наши человеческие воплощения они уподобляются вот этой большей системе. И вот в этом есть как, какой-то... Вот э, здесь идет, знаете, как азарт, какое-то любопытство, азарт. То есть мне интересно, а как это? То есть вот, э, опять же, не в контексте одной жизни, а в контексте множества прожитых перевоплощений. И вот этот вот сам принцип перевоплощения, перевоплощения, оно как-то обогащает да, вот, э, нашу Душу в целом. И наше Высшее Я, оно способствует это, этому. Да, то есть я могла бы сказать, знаете, наше Высшее Я здесь идет как ангел-хранитель. Потому что оно напрямую э, вовлечено именно в процесс нашего земного воплощения. Но опять же, Высшее Я это не что-то вне, вне нас, как, как бы вам это объяснить? Это не какая-то сила далекая, а как-то от нас. А эта сила, она как будто бы внутри нас находится, понимаете? А внутри нас это, знаете, в контексте, сейчас я попробую объяснить, мне здесь матрешку показывают, в контексте понимания это не то, что вот можно пальцем тнуть и сказать, вот что твое высшее я там сердце живет, да, либо в солнечном сплетении, либо еще где-то, нет, а это какой-то э, уровень сознания, вот внутри нас же есть эта божественная искра, никто не знает, в каком конкретном месте человеческого тела она находится, да. Находится ли оно э, непосредственно в сознании. То есть у нее нету э, локальной какой-то э, нахождения. И здесь вот как будто бы как одна матрешка в другой. И, и вот все миры и высшие силы, которые здесь есть, здесь так очень интересно показывать, что они тоже как будто бы находится в нашем сознании, не вне нас, ну то есть это не на небесах где-то, а это, ну вот то, что вот мы говорим, наше бессознательное. Бессознательное наше, опять же, -таки, это не где-то там на небесах находится, это находится внутри нас, внутри нашего сознания, так как наше сознание работает. И опять же, это не какая-то часть нашего мозга, а это вот какой-то... Я не знаю, внутреннее самоощущение. Вот когда вы говорите, например, задает вам вопрос, кто вы, вы как будто бы внутрь себя погружаетесь и начинаете говорить, вот кто я во внешнем мире, это какие-то роли. Но внутри себя, для себя, вот допустим, меня зовут Элени, я же не буду себе говорить, привет, Элени, потому что я и так знаю, кто я. И я не буду называть себя по имени, потому что в этом нет нужды, ну, то есть я осознаю себя, я самоосознающий, эм, осознающее существо. Вот здесь вся эта система, она как, каким-то образом так выстроена, вот как в матрешке, одна в другой, одна в другой. И самая большая матрешка – это вы. Вот маленькие матрешки, они находятся внутри вас, то есть это внешняя оболочка, это самое большое, но внутри вас находятся другие. Но опять же, это нельзя сказать, что это какой-то, я не знаю, какой-то орган конкретный, а это именно а, как оболочка энергетическая, как мы говорим о телах, да, а, там, я не знаю, эфирное тело, там, астральное, его считывается вовне, но это вот ведь все является комплексом, это тоже вы. То есть здесь речь идет об этом. Вся эта система, и поэтому душе очень нравится, потому что именно проживая из воплощения в воплощение, она, она как-то живет таким образом, она каким-то образом существует. То есть без перерождения, без воплощения не только на нашей планете, а вообще э как будто бы... Душа не существует. Не то, что вот между воплощениями она куда-то исчезает. Нет, поймите меня правильно. Здесь речь идет о том, что именно сама эволюция, о которой мы говорили, да, там внизу была восьмерка кубков, она существует за счет вот этого вот движения. То есть здесь одновременно, понимаете, есть и движение, и одновременно статика. Статика в контексте... Идеала, ну, то есть, который, который уже не нужно развивать, он, он уже дошел до своей конечной точки, условно говоря. Это статика. И одновременно есть движение. То есть для того, чтобы вот этот идеал как будто бы существовал, он должен бесконечно эволюционировать. А эволюционировать некуда, потому что он и так уже а, дошел до своей пиковой какой-то точке. И здесь э, таким образом вот эти вот две силы, они и э, создают какое-то движение и развитие. Боже, мне даже интересно будет почитать, что вы там в комментариях напишите, скажете, боже, какой бред Элени ты несешь? Ну, если бы вы знали, насколько мне сложно это все объяснять, потому что здесь, знаете как, я, я не вижу картинки, но опять же скажу, внутри меня это вот как будто бы целая вселенная. Вот как объяснить эту целую вселенную? Я ее чувствую, я ее знаю, и у меня не возникает вопроса, вот чтобы вы поняли мое состояние сейчас. У меня не возникает вопроса, это как-то объяснять, это как-то говорить. У меня сразу одновременно вот эта вот вся вселенная и целостность, вот эти все знания, они понятны. Но вот если я начинаю их как-то вычленять по одному и объяснять, они теряют смысл. Они как будто бы становятся бессмысленными, потому что они выдернуты из контекста. А весь контекст донести я не могу, потому что он настолько объемный? Ладно. Смотрим предпоследний вопрос. Чем высшие силы могут быть полезны людям? В принципе, мы немножко уже сказали, чем они могут быть полезны. Семерка мечей говорит о, о, о хитрости, хитрости как раз-таки в контексте э, э, эволюции, да, когда смысл семерки мечей в чем говорит, самообман, какой здесь именно самообман, в чем он заключается, в том, что э, у данного человека есть возможность да, жить по-другому, не воровать, а жить по-другому, то есть семерка мечей, она несет в себе э, такое неординарное, нет, не совсем, можно сказать, даже традиционное развитие, когда человек, интеллектуально я имею в виду, когда э, человек может двигаться к своим мечтам, к своим целям по-новому, но он по-новому не хочет. Почему? Потому что есть какие-то выгоды в том, чтобы он не шел вообще в это новое. И в этом заключается вторичная выгода, да, и в этом заключается -то обман человека, да, то есть он хочет идти к своей цели, хочет идти протоптанным уже путем, тем, которые он знает, но при этом он хочет получить новый результат. И вот в этом есть хитрость. да То есть, если человека спросить, он понимает, что если я буду двигаться так, я никогда не приду к своей цели. Потому что, ну, если я до сих пор не пришел, значит, я не приду. Значит, путь, способ неверный. Надо идти по-другому. А я по-другому не хочу. Поэтому чем они могут быть полезны? Они помогают нам в нашем дальнейшем движении, да, то есть вообще движение в контексте жизни, то есть они помогают нам в жизни двигаться, а мы не хотим, да, то есть мы как люди из-за своего эго, из-за своего земного воплощения, где нам дан ум, мы не хотим, да, потому что мы понимаем, что возможно это энергозатратно и зачем мне это нужно, так вот, высшие силы они э, помогают в движении, через, особенно в те моменты, да, когда мы хитрим, когда мы обманываем, когда мы не хотим двигаться. Потому что э, на самом деле ну, движение, да, то есть нам, нам комфортно жить так, как мы ну, привыкли. Да, то есть почему? Даже вот это вот ключевое слово «привыкли», потому что есть автоматизмы. В движении в жизни нет автоматизмов. Автоматизмы нам дает ум наши привычки отсюда и в аркане дьявола да мы говорим привязанности мы говорим зависимости потому что это вот эти автоматизмы нашего ума и есть а ум это материальное проявление и дьявол является хозяином материального мира поэтому привязанности какие-то до да, самообманы это все на нашем материальном мире существует, и поэтому семерка мечей здесь говорит о том, что чем они могут быть полезны высшие силы нам, тем, что они двигают, они двигают. Причем, смотрите, как я здесь изначально говорила, здесь был пашкубков внизу, я говорила о том, что они не двигают насильно, либо создавая какие-то ситуации они двигают через наши собственные желания, через наши собственные идеи, через то, что подают нам импульс. И этот импульс, он дальше развивается в состоянии эмоций, там, я не знаю, в движения какие-то, и развиваемся. Еще какая польза да, от высших сил? Эмоциональное состояние они дают нам помогают нам в чувстве какого-то, знаете, удовлетворения, наслаждения. Еще какая польза? Ну вот, в обучении, в изучении жизни. Я не случайно сказала, да, что здесь вот наше высшее Я помогает. Все время присутствует, я сказала, как ангел-хранитель, да, который направляет, э, мотивирует, поддерживает. Для чего? По Пашу Пиндакли. Чтобы познать этот земной мир, чтобы познать его ценности, чтобы познать его э, прелести. Причем Паш Пиндакли у нас еще отвечает за внимание. Чем они могут быть полезны? Они, вот именно когда мы говорим, да, я читаю знаки, они могут обращать ваше внимание, то есть не то, что управляет ваше внимание, а э, ваше внимание, как будто бы, когда нужно получить какой-то ответ, да, либо э, мы что-то не замечаем. Вот случается так, и у, у многих из вас было, когда вроде идешь по улице, вдруг неожиданно захотелось повернуть голову, и ты смотришь, и там ответ на твой вопрос, да, либо там есть то, что тебе нужно, либо ты увидел что-то, и это очень сильно повлияло на твое дальнейшее развитие, то есть внимание. Внимательность, Паш Пентакли говорит о внимательности, о, о желании, о желании как-то помочь, о желании узнать и внимание. Поэтому обращайте все время. У меня, по-моему, был вопрос такой, где я писала, когда приглашала на прямой эфир кстати в четверг да будет прямой эфир я там писала спрашивайте себя как можно чаще где ваше внимание потому что там где ваше внимание там и ваша жизнь когда вы не обращаете внимание вы спите вот высшие силы помогают но ну, в этом контексте можно сказать да что помогают нам пробудиться потому что они как-то через наше внимание э, взаимодействуют с нами и направляют, либо дают какие-то ответы, подсказки. Поэтому очень важно задавать себе вопрос, где мое внимание сейчас? На что я трачу свои силы? Что я сейчас узнаю? Хорошо. А, а чем они могут быть опасны? Да, Мы сказали, что разного рода может быть сила. Чем они могут быть опасны? Здесь такое ощущение, что они как будто бы могут привнести некое разъединение, то есть любовь сама по себе, она говорит о единстве всего совсем, да, и любое разделение… Это проявление нашего дуального мира. Да? И как следствие, задача мозга – это вот как раз-таки все оценивать. Любая оценочная система она делит на плюсы и на минусы, то есть тем самым разделяя. Вот в этом есть иллюзия нашего ума. И здесь аналогия аркана умеренности, да? она говорит о том, что, смотрите, есть как двуликий ян. Один ли, который обращен на свет – один ли, который обращен на материю. И здесь по руке, это правая рука, логики разумности поднимается змея. Змея познания, либо, наоборот, и искушения. В зависимости от того, как наш ум оценивает. Опасные высшие силы могут быть, опять же, мы не говорим, хочется сказать, какому клану они принадлежат, да, свету либо тьме они могут быть тем, что вносят в наше сознание именно понимание того, что мир он разделенный, да, что есть вот добро и зло, есть белое и черт, то есть наш мир дуален, то есть любые сомнения, любые разделения, любые состояния, которые несут в себе функцию разделить одно от другого, да. Это вот как раз-таки является негативом. Ну, то есть это, это может быть очень опасно. А чем именно? Чем вот это вот разделение может быть опасным? опасным оно может быть тем, что будут вмешиваться силы справедливости и выравнивания, да, равновесие силы выравнивания, и они будут вот эти вот искажения выравнивать, и это может принести как это, дисгармонию в душе человека, да? то есть если человек действительно поверит, что есть, там, я не знаю, черное и белое, и будет выбирать только, допустим, белое, отказываясь от черного, то он отклоняется от равновесия. И по это самые наивысшие силы, это справедливости, закон справедливости, закон выравнивания. А почему считается, что это самая такая холодная и жестокая энергия? Потому что она не является очеловеченный, да, то есть у нее нету такого понимания, как жалость, либо сопереживание, если куда-то отклонилась сила, ее нужно выровнять, да, то есть она такая, ну, условно говоря, бездушная, и поэтому, когда появляется вот это вот разделение, например, а -а не знаю, очень много работаете, да, ушли в трудоголизм, а вам надо больше отдыхать, вы это не видите, то выравнивающие силы могут создать такую ситуацию, опять же таки, где вы должны будете отдохнуть. И не факт, что это будет то, что вам дадут какой-то отпуск, возможно, это будет какая-то болезнь, да, и которая вас сложит в кровать, и вы будете лежать и болеть для того, чтобы вот как-то, ну, выровнять вот эту силу трудоголизма своего, да, то есть, и это может быть достаточно там, я не знаю, жестоко в некоторой степени, ну, то есть, примеры могут быть разные, от самых элементарных, до да, более каких-то таких сложных, причем вот эта вот выравнивающая сила, она, ну, как иначе мы говорим, да, причина и следствие, что ты сделал, то ты получил она может быть достаточно жестокой, и вот этим она является опасной. Чем еще могут быть опасны высшие силы? Аркан повешенного, смотрите, опять же таки, аркан повешенного, если мы говорим с точки зрения земных каких-то состояний, да, то это энергия именно жертвы, это энергия вины, там, например, слабости, да, что я не способен что-то сделать, что я кому-то должен. Все вот эти вот энергии, это является показателем того, что человек спит, и им управляют. И здесь как раз-таки опасно, здесь скорее всего, ну если бы мы все-таки делили условно на энергии света, энергии тьмы, то здесь вот как раз-таки вот эти вот маятники да, проявляются через что? Через то, что они вводят человека вот, э, в эти состояния. То есть как вы сможете э, понять, что вы спите, что вы вошли в состояние автоматизма, и вами управляют силы, не, не светлые, так скажем, да? а силы, задача которых э, брать вашу энергию, ну, то есть они питаются вашей энергией. Им же тоже кушать хочется. То есть как вы это поймете? Да? Когда вы спите. Как мы поймем, что мы э, спим? Когда есть вот это вот состояние, когда на что-то гнетет. Возьмите себе, пожалуйста, на заметку, когда вы чувствуете, что вот меня что-то гнетет. Вы в этом состоянии спите. Вам нужно пробудиться и э, понять, кто вами сейчас управляет. Потому что вот это вот состояние гнета – оно является признаком того, что вы можете изменить эту ситуацию, но вы не выбираете. Не выбирайте, потому что спите, потому что нет осознанности. И поэтому здесь по повешенному все состояния, когда вы там неправы, кому-то что-то должны, когда там ощущение жертвы, подвисшего какого-то состояния, когда ощущаете, что вот я слабый, слабый не могу да, там, дать кому-то отпор, повести себя как-то иначе, когда вы находитесь в каком-то, не знаю, подчинении вы чувствуете, что я, я не управляю, допустим, жизнью, да? я вынужден быть в подчинении, либо я не способен добиться чего-либо. Вот это показатель того, что, у вас идет, что вы спите, у вас идет захват, ну, условно говоря, теплыми силами, маятниками, сущностями, называйте, как хотите. И они через вас, это не вы, это не ваша а, природа, это не ваша душа. Они через вас заставляют вас входить в это состояние и тем самым манипулируют вами, заставляют совершать какие-то действия, вызывая в вас эти эмоции состояния и питаясь ими. Вот этим они могут быть опасны. Поэтому уровень осознанности важен. Смотрите, как интересно работают. Да? То есть, опять же таки, если сказать светлые, да? светлые силы, Светлые силы работают через вдохновение, через то, что э, появляется у вас какое-то желание, да, вот, мотивация куда-то двигаться, развиваться. И темные силы через разделение, через какие-то негативные э, состояния, через чувство гнета, через то, что мы засыпаем. Здесь выбираем мы. Что мы делаем? Пробуждаемся, либо спим, живем автоматизмами. И напоследок, последний вопрос. Какая функция или задача у этих сил? Ну, изначально, да, мне уже здесь кажется, есть разделение, я только что про это сказала, но все равно, вообще, какая задача у всех сил, неважно, к какому клану они относятся, да, там, добра, зла, вообще, какая функция, задача у, у сил? Развитие. Неважно, в каком, на каком поле да, они воюют, э, и те, и другие способствуют развитию. Причем, заметьте, да, когда мы спим вот эти вот темные силы, маятники, сущности, о которых я говорю, они тоже способствуют развитию, кстати. Потому что, э, когда человек осознает то, что он является э, игрушкой в руках более сильных сил, что ли, сущности чем он он может пробудиться может двигаться в то направление именно самоосознание развитие, то есть ему это не запрещено И это тоже помогает развитию ясное дело что светлым путем да здесь вдохновляют ведут подсказывают, до да, помогают удовольствие от жизни даже если условно говоря в нашем мире дуальности это могут быть и темные моменты то есть независимо от того какие силы и вообще общая функция и задача сил это развитие это перспектива это движение тройка всегда говорит про расширение про приумножение продвижение вперед да? через что Через шестерку педакли развития, через правильный обмен. Через равноценный, равнозначный обмен. Обучение здесь идет таким образом. Еще. Какая задача? Четверка жезлов. Видите, здесь идет по нарастающее развитие. Тройка жезлов, четверка жезлов. Но задача развития. Только здесь идет четверка жезлов это всегда про праздник, это всегда про какое-то вот взаимодействие, но позитивное. Когда человек радуется исполнению своих первых желаний, исполнению своих каких-то амбиций. То есть здесь идет как будто бы и поощрение еще. За достигнутое, за развитие. То есть не просто развиваться, но еще и поощрять. Еще какая задача функция сил? Император. Задача привести, привести нас, используя свободу воли и свободу выбора к осознанию. Потому что император. Независимо от того, что он находится в стабильной какой-то системе, он является законодателем этой системы, он является хозяином своей жизни. Поэтому функция привести нас как раз-таки к осознанности через то, чтобы создать свою систему. Помните, с чего мы в самом начале начали? да? С того, что силы – это некая такая система. И я сказала еще как некий такой эгрегор для понимания, потому что не все понимают, что значит система, структура. Это некий такой порядок. И я сказала, что наше высшее Я получает тоже удовольствие, потому что у нее вот именно в перерождении, да, в каждом воплощении, потому что у нее как будто бы тоже есть возможность по образу и подобию создавать свою систему. То есть вырасти до такого уровня, когда она сама может создавать свои системы. Это эволюционный путь. И нас из воплощения в воплощение ведут к тому, что мы должны стать императорами, хозяинами своей жизни, когда мы действительно станем такими. У нас появится способность создавать свои миры. Мы становимся со -творцами, Либо творцами своей Вселенной, и одновременно, потому что мы не выходим из Вселенной нашего Творца-Архитектора, мы становимся со -творцами по образу и подобию. Это уровень осознанности. Причем император, он а, хоть и говорит о каких-то рамках, да, о фундаменте. Периодически все императоры, а, согласно истории, расширяли свои границы и происходили завоевания новых земель. То есть расширение через какой-то этап, да, расширение, завоевывание а, большей территории. То есть когда человек становится больше, больше не в теле, то, что поправляется, а в уровне своего сознания, расширяет свои границы. Расширение идет через путем завоевания. То есть мои границы были вот такие, а я хочу еще эту землю. Когда я ее завоевываю, мои границы, они расширяются. То, что мы говорим, расширяем зону комфорта, но через осознание, через то, что я управляю. А каким образом я могу управлять? У нас там до этого выходили, выходили повешенные все эти состояния. Через пробуждение, через осознанность. Опять же, император, я нахожусь в моменте здесь и сейчас. Когда прошлое меня не тревожит, о а будущем я еще не беспокоюсь, я проживаю в моменте здесь и сейчас. И мое внимание находится здесь. Я четко осознаю, где сейчас мое внимание, на что я его направляю. Направляю ли я его на какие-то фантазии, семерка кубков, тем самым распыляя, и тогда мне на мои достижения и на создание моей вселенной, да, моего мира мне не хватает энергии, либо я наоборот сконцентрирован. Помню, да, там двойка, двойки были по ну дуальность по аркану, аналогия умеренности. То есть я объединен в короле кубков в любви, единство, либо я наоборот разделен. Когда я в единстве, я понимаю, что все есть во мне, единство в контексте я есть все, все есть во мне. И вы во мне, и предметы во мне, и мир во мне, то, что я говорила про матрешку. Все есть во мне, и все есть я. И если я все есть, значит, я могу управлять тем, что я имею. И тогда не стоит вопрос о том, что нужно просить у кого-то, там, у высших сил, у Творца, дай мне, потому что я являюсь Творцом, я являюсь хозяином своей жизни. У кого я прошу, по сути? У самого себя. Тогда вам не надо просить, вам нужно просто идти и брать. Через намерение, через концентрацию, через осознание. Вот такой у нас сегодня был расклад. Больших вопросов я не, не подготовила, но я... Благодарю Beautiful Life за идею к этому раскладу. Безусловно, расклад сложный в контексте осознания и понимания. И вы это сможете понять, когда не будете воспринимать мои слова головой, потому что слова вам понятны, а суть может быть непонятна. суть воспринимается через состояние, своим сердцем. Вы понимаете, о чем я в своем сердце. В голове нет. Это знаете, как политики иногда говорят. Вроде бы слова знакомы, но всегда поймешь, о чем он там говорит. Потому что не улавливаешь сути. Вот здесь и философские расклады, они в принципе в таком контексте, они способствуют тому, чтобы мы научились рассуждать, чтобы мы научились мыслить самостоятельно, наедине с собой, задумываясь над каждым выражением, а какой смысл здесь, не, не столь в голове, сколько даже а, прислушиваясь к своему сердцу, что говорит вам ваше внимание, что вам говорит ваша суть, когда вы слышите вот это, не головой, а, а сердцем. Вот такой расклад, благодарю вас всех за внимание, напоминаю, что значит, сегодня у нас среда, завтра в 8 по Москве будет прямой эфир, приходите, если у вас остались вопросы, я попробую в прямом эфире ответить на них, если я знаю, если я не знаю, я скажу, что я не знаю ответ. Мы с вами пообщаемся в прямом эфире, мне будет э, очень приятно. Если не придете, можете посмотреть в записи. Все предыдущие эфиры я, я сохранила, можете зайти на главную страницу моего канала даже не надо в описании к этому ролику есть ссылка на плейлисты нажимаете выбираете прямые эфиры и смотрите все прямые эфиры которые были в записи также под этим роликом в описании есть ссылка на раздел сообщества где в пятницу я выкладываю анонсы к блиц консультациям и рекомендую вам подписаться на мой второй канал, если вы еще не подписаны, ссылка тоже на него есть. Там а, расклады коротенькие, больше на психологические темы, нежели на философские, которые не повторяются на этом канале. Еще раз скажу, я каналы разделяю, это психологические, это философские, темы не повторяются. Поэтому и рекомендую подписаться, потому что новая, другая тематика, и, и, иная тематика. Благодарю вас всех за внимание. Благодарю новых комментаторов, которые меня каждый раз радуют. Я вижу новые ники. Я благодарю все те, кто со мной остается, кто предан мне. Я также благодарю вас за то, что вы не рассматриваете мои расклады как увеселительные, развлекательные, или как правильно сказать, а действительно задумываетесь и берете для себя на заметку какие-то, может быть, мысли, может быть, состояния, эмоции. И начинаете работать с собой. Меня это очень радует. Прощаюсь всем. Пока-пока.